Так, Всем привет, с вами, я... не зовут Саша, я аутист, и я хочу посмотреть на электропоезд, это 4М, вот электропоезд это, это 4М, он с общением и патру Москва, со ст... стороны станции Панки. Электропоезд, это 4М, уехал Сообщением, Галуты, Москва А не Падро, Москва Потому что Собыл нас сообщение по маршруту Галуты, Москва Ну а вот это, ну в общем все. Поставьте лайк и подписывайтесь на канале С, с вами с... Меня зовут Саша Всем пока.